Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю с вами информацией. Сегодняшнее видео по инвестиционному майнеру криптомонеты Tron 3 X3.8.1 Регистрация, как всегда, по мобильному телефону или цифры похожие на мобильный телефон. Пароль, пароль, пароль. Опять пароль я везде ставил один и тот же чтобы не путаться тут инвайт код будет кликаем зарегистрироваться попадаем на домашнюю страничку этот э, сайт предназначен для мобильных, для мобильных телефонов. Я работаю с компьютера и у меня здесь все смещено так что как-то так. Значит, минимальный депозит здесь от 5 криптомонет трон и ежедневный доход 3 процента. Депозит, вывод, реферальная ссылочка. Сразу сделаю депозит. Так нужно немного времени от 5 до 10 монет. от 5 до 10 минут. Значит, трансфер то базик. Кликаю. Пускалась ниже. Здесь адрес, куда мне нужно перевести монетки. Адрес скопировала и иду в кошелек. Кликаю «Отправить», «Ставить». Прописываю сумму. Минимальный депозит от 5 монет. обязательно проверяю. Все, я свои монетки отправила. Отпускаюсь ниже. Обязательно нужно кликнуть о том, что я пополнила баланс монет. Как видим, еще не поступили. Нужно обождать, как я сказала, 5-10 минут. Все, монетки пришли. Теперь давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, здесь есть инвестиции, друзья. Я сюда не лезу, я работаю всегда только на майнере. Это совсем другой вид заработка. Вкладочка SHARE. Находится реферальная ссылочка. Кликаем, ссылочка автоматически копируется. Здесь также мой кабинет депозит-вывод. Значит, здесь моя команда. Здесь у нас... Мои монеты, информация, бонус это учислительная тех, мощность они никак не влияют на доход, работаем только от собственного депозита, значит следующий трансфер, то базик можно с базик аккаунта на промо, с промо аккаунта на базик переводить, также реферальная ссылочка, новости. У меня здесь все смещено. Вот так вот. И как мы видим, от 5 крипто монет 3 процента ежедневно. На мобильном телефоне все будет корректно отображаться. Ну что еще здесь? Мобильное приложение, естественно. И давайте сразу же выведем монетки. Вкладочка вывод. 0.30 монет. Есть базик аккаунт, промо аккаунт, базик аккаунта. Также можно выводить криптомонеты. Сюда я в... Так. Сейчас подождите, так это пароль стоит сюда адрес, а сюда сумму то надо стереть 0.3 иду в кошелек. Копирую адрес. сюда вставляю адрес и кликаю отправить все монетки мы отправились возможно нужно подождать там минутку и монеты придут на кошелек монеты поступили 0.3 монеты как видим плать, но я не сомневаюсь потому что процент маленький это очень хорошо сейчас идут такие майнеры друзья и по 30 процентов и по 29 и знаете я в такие стараюсь конечно же не заходить потому что они одноразовые а чем меньше процент тем лучше в принципе на этом все не забываем то что это инвестиции какой бы ни был хороший проект может случиться у Всякое, все, что касается инвестиций в интернете, это всегда риск. Благодарю всех за просмотр. Всем удачи, всем пока.